День с добрый день. Еще раз огромное спасибо за ваше согласие, неизменное согласие давать интервью по разным вопросам. Знаю, что вы очень заняты. Но сегодня хотелось бы обсудить не самый, самый вернее, непонятный, самый сложный и неосвещаемый вопрос, касаемый как раз реализации рекомендаций ФАТ. Потому что сейчас вот происходит взаимная оценка, приехала группа оценщиков, проводят встречи. И в этой связи, мне кажется, очень актуально об этом поговорить и закрыть, наверное, серию интервью, которую мы делали по ФАТ в этом году, и у нас тоже встречаются эксперты. Поэтому ну, первый вопрос, первый такой блок вопросов, вот хочется начать, скажем, от общего к частному. Да? Почему в международных документах и инициативах обязательно уделяется внимание некоммерческим организациям, гражданским активистам, общественному участию? Зачем это вообще важно, нужно? Почему это делается? Ну, прежде всего, то, что вы перечислили общественные организации или гражданские активисты и так далее, это гражданское общество в широком смысле. Я все время пытаюсь продвигать такую мысль, что нужно четко разделять понятие общества и гражданское общество. Потому что общество существовало всегда, когда были люди. Как Только люди появились, сразу же появилось, появилось общество, потому что появились какие-то взаимоотношения между людьми, и появились какие-то общие интересы, общие проблемы, общие задачи, и они стали их решать, потому что слово «общество» — оно корни общие, mm -hmm. то есть это «общество». Общество э, существовало, ну, мы помним, в школе учились первобытно общины было, общество yeah. и прочее, прочее, прочее, много чего было там, Да, как только мы там от колонионцев и неандертальцев куда-то перешли, мы прилетели и начали как-то определять это понятие, то есть общество, где живут люди. И вот общество считали при любых режимах, даже при самом таком кровавом или диктаторском или авторитарном режиме, это общество все равно есть. Просто потому что люди взаимодействуют друг с другом, решают какие-то общие проблемы, общество есть. Концепция гражданского общества – это концепция прошлого века, второй половины прошлого века, mm -hmm. потому что появилось это словосочетание как определение некой такой сферы, э, противостоящей государству. То есть мы очень часто рассматриваем общество и гражданское общество как некого помощника государства, это не совсем верный подход, потому что гражданское общество в этом словосочетании ключевое слово первое. Общество есть общество, а вот э, на определенном этапе это общество превращается в гражданское общество, потому что появляются граждане, э, не люди, у которых есть паспорты, которые прибежат к гражданству этого государства, а люди, граждане в более широком в смысле С этого слова. Позиции. С гражданской позиции. Ну вот э, в казахском языке слово «азамат» очень хорошо подходит к этому понятию, потому что это не правовой статус, это некое состояние э, души, состояние человека, который оказывается в активной такой форме э, участия в общественных проблемах. И поэтому гражданское общество это стало концепцией, э, такой сферы, там есть разные определения, политологические и прочее, прочее. но общее такое восприятие, я, которое мне больше нравится, что это такая сфера, которая занята тем, чтобы а решать наши общие проблемы, б контролировать государство, что государство -то мы создали. Я всегда пытаюсь сказать, обратить внимание на начало любой конституции, то есть люди, источник власти, они договорились через основной закон государства создать какую-то систему органов управления с каких-то должных лиц с определенными полномочиями и задачами, и компетенцией, наделить этих полномочиями, обязанностями и правами, дать им деньги через бюджет, для этого у нас представительная и законодательная власть, принимать какие-то правила, которые они должны поддерживать. То есть мы исходные, мы источник. Вот, и вот этот источник, который в Конституции написан, в демократических государствах, он приобретает такую стабилизированную форму, и он становится таким достаточно важным э, компонентом вообще всего устройства государства и общества, потому что э, его задача э, э, контролировать государство, потому что любое государство, как система органов, институтов и должных лиц, оно, конечно, имеет такую склонность к энтропии, я, сказать, всегда старается ну, любая бюрократия есть бюрократия. станет захватывать больше пространства для существовать. И поэтому его нужно контролировать, нужно защищаться от него. И вот концепция прав человека, если ее так, чем я занимаюсь последние 30 лет, она очень хорошо визуализируется понятием «щит» и «меч». То есть вот государство есть меч, а правый человек – это щит, чтобы по башке мечом не попало. То есть ты защищаешься этой концепцией от э, всевидящего, всеобъемлющего, имеющего огромное количество э, полномочий государства, которое ты ограничиваешь системой правил, за которыми надо наблюдать, для этого существует институт и дальше система зеркал противовейства, разделения властей и прочего. Вот гражданское общество это крайне важный инструмент э, защиты людей и обеспечения реализации людьми своих, э, скажем своего предназначение своей функции источника власти. Ну вот, да, я прекрасно понимаю, но очень часто все говорят, ну, гражданское общество, гражданское общество, что вы с ним носите, да, как списанные долги. Может быть, мне иногда кажется, может быть, от противного, да, сказать, а что плохого случится, если не будет, вот не будет сейчас в Казахстане даже того гражданского общества, какое оно существует, то есть в чем угроза-то? Значит, давайте посмотрим, э, завершим тему с гражданским обществом, да, потому да, что, что посмотрим на да. гражданство, заключим, а, что оно из себя представляет. Вот Гражданское общество, э, к сожалению, очень часто так сказать, сужают до понятия НПО, да, или, да. или некоммерческие да. организации, да. или организации гражданского общества Волго, как это называют. Да. Совершенно неверно. И мы это хорошо наблюдаем сейчас, потому что иногда одного блогера видно на порядок больше, чем десяток некоммерческих организаций или неправительственных организаций, или общественных организаций. Гражданское общество это сфера, как я уже сказал, в которой есть люди, отдельные гражданские активисты. Есть институализированные формы. Вот то, о чем мы говорим, это институзированная формы. это называется неправительственная не, не организация, или некоммерческая организация, если брать юридическую составляющую, только из общего э, количества некоммерческих организаций, исходя из гражданского законодательства, выделяются те организации, которые имеют какую-то общественную полезность, э, какие-то общественные интересы, как они их понимают. То есть такая выделяется из просто такого юридического определения, что это организации, которые не ставят целью извлечения прибыли, там они делят между участниками. Еще и общественная функция какая, или общественные интересы, общественная цель. Вот это вот институциональная форма. Дальше идут все, что вообще не относится к коммерции, но занимается общими интересами, общими делами. Дальше идут их инициативы, дальше идут их связи. Вот это все вместе, такая живая ткань, вот и есть гражданская общество. Из нее не надо выделять институциональную форму, потому что только ее часть. Более того, даже мы, если посмотрим на тот же самый бизнес или на коммерческом, он сегодня бизнес, он сегодня коммерсант днем на работе, mm -hmm. а вечером ему интересно, так сказать, почему там у него спилили дерево во дворе. Он превращается в эколога, он тоже становится гражданским активистом, потому что его это интересует. Поэтому здесь перетекание очень простое, оно, оно достаточно легкое. Поэтому гражданское общество существует мы все. Теперь государство, да, и даже чиновник на государственной службе, да, его тоже, тоже интересует том, дерево. Можно ли дерево или вода чистая и так далее, если брать экологические проблемы. Так вот, государство, ведь оно безличное и, самое главное, недушевленное. Это система. А гражданское общество ⁇ это люди, конкретные люди. Да, одушевленное. И тут начинается очень интересный момент, что гражданское общество, нужно вообще, вообще поменять так сказать, тональность вашего вопроса или его настроения, плохого в нем. А что, что без плохо? него вообще нельзя? Да. Что такого будет, если его не будет? Будет, не будет очень плохо, потому что, как показывает э, практика, современная практика демократических государств, вообще государства очень демократик, я скажу такую парадоксальную вещь, но она вытекает из современного представления. Гражданское общество относится к самым эффективным инструментам государственного управления вот такой вот парадокс. Потому что гражданское общество, во-первых, оно на земле. Оно связано с людьми, оно, так сказать, оно живет людьми, оно артикулирует проблемы, которые возникают внизу. Во-вторых, оно может таким образом влиять на коррекцию государственной политики, на то, что делают чиновники, на их решения. Оно повышает, оно повышает эффективность государственного управления, повышает эффективность управленческих решений, если государство его так сказать, хорошо использует для этой цели. Но главное, даже не только для государства, а для людей – Потому что гражданское общество, гражданская активность, улучшает нашу жизнь, меняет нашу жизнь, защищает нас, те же самые правозащитные организации и так далее. Гражданские активисты, которые привлекают внимание к каким-то нарушениям и так далее. Это все развивающаяся среда, без которой просто государство превращается в знаете, такую железно-каркасную форму, которая и решения неэффективные принимает, и самое главное, люди в этом не участвуют в принятии решений. А без людей никуда люди, люди же не. Да, и в этом отношении гражданское общество, что четко себе нужно представлять, оно не объект, а субъект. Да, да, да. Оно, оно, оно даже не называть это партнером, не просто партнерство. Просто оно субъект принятия решений. И если оно субъект, оно поправляет государственное решение, оно меняет государственных чиновников, которые уходят в отставку, если на них ополчилось гражданское общество, либо кого-то переизбирают. И они переназначают, то есть это идет обратная такая связь, здесь есть возможность обратная сессия и прочее. Поэтому гражданская общество без гражданского общества просто невозможно. Вы не можете, вот современный мир, я по-моему где-то уже кто то из интервью, даже какую-то из ваших программ, говорил об этом. Современный мир стоит на трех китах. Вот как бы современный, В 21 веке есть три условия для такого устойчивого развития, так сказать, движения к благополучию и прочее прочее решение проблем. Первое это рыночная экономика. Вот, mm -hmm. Другой нету. Она несовершенно. Э, очень много вопросов связано с социальным измерением в рыночной экономики, очень много вопросов связано со степенью государственного регулирования в рыночной экономике, то есть где нужно ли вмешиваться, в какой степени. Но рыночная экономика за счет предпринимательской инициативы, другая страна, mm -hmm. не гражданского писания предпринимательской инициативы за счет э, теорического за счет конкуренции и прочее-прочее, она позволяет получать то, что потом можно делить для, для общих целей. То есть, чем эффективнее работает рыночная экономика, чем больше она производит э, услуг, благ и прочее-прочее, тем больше появляются возможности государства, которые через налоги и другие способы получают э, свои ресурсы, э, решать проблемы с тем, что называемым там, Церковь. безопасностью, через социальной, через перераспределение. Ну, очевидно совершенно, и показывает опыт многих стран мира, что сама по себе рыночная экономика неэффективна или не дает, или создает проблемы, если она не контролируется надлежащим образом, потому что иначе она работает начинает на самих себя, то есть она превращается в то, что мы называем кланово-олигархические системы, она государство приватизирует и подчеркивается, работает на нее. Поэтому второе необходимое условие, то, что мы называем верховенство права, то есть наличие понятных, справедливых, четко сформированных правил игры, институтов, которые эти правила игры могут поддерживать, э, равенство всех перед законом и так далее, как идеал и так далее. Mm -hmm. То есть вот это второй инструмент. Но оказывается, тоже показывает вторая половина 20 века, особенно конец 20 века, начало 21-го, что и это не очень эффективно работает, если mm -hmm. нет кого-то, кто это контролирует. Вот для этого и называется это демократические формы управления, где главную роль играет гражданское общество в различных проявлениях. То есть она контролирует э, верховенство закона и соблюдение правил, которые в свою очередь влияют на то, чтобы результаты рыночной экономики работали на всех, достаточно в той степени, в которой это необходимо. И вот эта триада, она ключевая. Поскольку она ключевая, то и гражданское общество это необходимые инструменты, необходимый элемент этого всего, причем и для государства, и пришли для общества. Потому что, как я уже говорил, общество первичное, государство вторичное. Ну, да, давайте последний маленький вопрос, чтобы закончить эту тему про гражданское общество. Предметный, конкретный. Вот ОСР, да, Организация экономического сотрудничества и развития, в которую Казахстан стремится уже многие годы, и поэтому мы все время к нам приезжают оценщики, мы проводим мониторинг для того, чтобы понять, пойдем, достойны мы ли туда войти или нет. То же самое, ФАС, да, организация, которая создана для того, чтобы противодействовать финансированию терроризма и отмыванию денег. Тоже вопросы такой о глобальной безопасности мировой. Казахстан тоже ну, туда не, необходим. И для примера, и в той, и в другой организации, для того, чтобы принять какое-либо государство, вот четко а, прописано, да, необходимо а, не навредить или поддерживать, развивать институты гражданского общества. Зачем это? Uh -huh. вот, если можно короткий, четкий, понятный вопрос. Потому что, если честно, я всегда, когда об этом говорю, я вижу недопонимание. Что может, быть, для меня это даже подсказка. Подскажите мне, как это объяснять всему нашему окружению? Чем выгода? Очень просто, потому что вся наша жизнь это наше взаимодействие друг с другом и с государством, которое мы создали. Когда мы взаимодействуем друг с другом, у нас возникают конфликты, у нас возникают непонимания, у нас возникают какие-то вопросы и так далее, и так далее, и так далее. У нас возникают вопросы государства. А если мы э, находимся в таком сложно подчиненном отношении с государством, то есть когда мы являемся не субъектом, а объектом, не, а я чаще, часто говорю, что вообще вот авторитарные, особенно государственные диктатуры, они рассматривают дети, э, общество как детей, как угу. несмышленных, которым сверху умные дяди и тети расскажут, как правильно жить и так далее. Я всегда смеюсь. По этому поводу говорю, ну, как мы вообще живем, непонятно, без них, как мы там э, детей растим, там, как бы работаем, как бы определенные, а как вот мы вот без них, там, без их такой доброй заботы и, такого, и, и мудрого взрослого совета. Общество достаточно состоит из взрослых людей, из молодых, взрослых и так далее, и так далее. И оно такой живой, постоянно живучий механизм рождается, умирает и прочее, прочее. И вот в этом смысле... Крайне важно то, что вот в современном мире называется инклюзия. То есть крайне важно максимальное участие всех по вопросам, которые их касаются, которые интересны. Почему? Конфликты. Конфликты снижаются. Меньше конфликтов, чем больше вы участвуете. Вот демокр... Сейчас, э, уже давно, э, демократия не есть э, так, э, главенство или управление большинства. Демократия это максимальное участие меньшинства. Почему? Потому что а... Еще раз повторю то, что уже говорил, это позволяет э, повышать уровень эффективности управленческих решений за счет обратной связи, просто они становятся более эффективными, менее конфликтными, более разумными. И общество влияет на политику, влияет на изменения государственного управления и так далее и так далее и так далее, потому что общество, ведь гражданское общество, это не только, так сказать, энпошники там или гражданские активисты. В гражданское общество отходится и вся наука, и журналистика, и адвокатура. Это все гражданское общество в разные его формы. Политические партии туда же, профсоюзы туда же. То есть это разные отдельные люди, институциональные формы, которые за счет того, что это все время бурлит и, так сказать, взаимодействует. Чем оно более развито, тем больше шансов, что оно менее конфликтом, более решает вопросы в демократическом таком взаимоприемлемом ключе. И самое главное, влияет на государство, на эффективность его политики на изменения. Это просто более разумно и более эффективно, если подвести этому итог. Ну, конечно, остальное работает было, хуже. Чтобы не было войны. Конечно, чтобы не было грех, конечно. Так, чтобы и не чтобы не решения были более эффективными, более Но разумными, более дешевыми и так далее. То есть то это. Это вопрос эффективности, прежде всего, устойчивого развития. Дальше, и это просто стало понятно миру, как я уже сказал, во второй половине прошлого века, в, первые, вот, в первой декаде этого, или первой четверти этого века. И это стараются максимально продвигать, и это становится условием. Угу. Хорошо. Спасибо. Давайте, чтобы все-таки перейдем от общего чуть-чуть угу. к частному поговорим а, про один из институтов гражданского uh -huh. общества, про некоммерческие организации, uh -huh. которые отдельно выделим, как раз вот такой организацией, как ФАТФ. А, более подробно в наших роликах мы уже о ФАТФ рассказывали, ссылка будет в описании к роликам, в комментариях. Так что, если кому интересно, может, можете посмотреть. А, но вот, У меня как бы несколько вопросов, вот как это, как ФАТФ. Как требования и рекомендации ФАРТ повлияли на жизнь коммерческих организаций? Улучшили, ухудшили и даже более конкретный вопрос. Вот введение отчетности по базу данных МПО, введение отчетности по иностранному финансированию. Это влияние как раз рекомендаций ФАТ, да или нет? То есть, можем ли мы... И как это соответствует вот, тем требованиям, тем принципам, критериям, которые ФАТ устанавливает? Ну, давайте скажем так, что как показала... Практика, и как показало множество исследователей, которые проводили и Международный центр некоммерческого права, и Европейский центр некоммерческого права, и помогали глобальная коалиция неправительственных организаций по ФАТФу, в которую наша организация входит, они показали, что негативно это отразилось на всех причем я бы даже так больше сказал не только на некоммерческие организации, таковых мы берем общественную часть их, то есть общественные организации как часть некоммерческих. Некоммерческие организации больше такой, как я уже говорил, юридический термин, а некоммерческий он такой больше э, неправительственный, больше политологический термин. То есть мы э, о смыслах к понятию должны договориться, да, и поэтому, когда мы говорим о НПО, у, у НПО нет юридического определения, но у него есть очень четкое определение такое общественно-политическое, mm -hmm. что это организации. Такая институциональная форма гражданского общества, организации, имеющие какие-то общественные цели, общественные интересы, общественные задачи. И люди собрались, объединились, не обязательно зарегистрированные, так сказать, просто какие-то группы, пытаются какие-то общие проблемы решать. Разного рода общие проблемы там, от, от двора до каких-то, как уже говорил, экологических, прочих проблем, до контроля за государством, и прочих. То есть разные цели у разных организаций. Но это уже организационный, институциональный формы. И вот, но помимо них это же повлияло еще на отдельных людей тоже, то есть на гражданских активистов и прочее. Понятно, что в значительной степени и ФАТФ, и все то, что с ним связано, были, было ну, как бы, так, заточено на последствия сказать, сентября 2001 года, то есть после вот нападения, когда сказать, мир озаботился проблемой ТРИСК, которая и так был, но он так вот очень наглядно, выпукло проявился, и начали искать разные формы реакции, реагирования на это. И одна из форм вот это ФАТ, и соответственно 40 рекомендаций, там, плюс там, еще по моему 7 или 9 специальных, вот 40 рекомендаций, для которых была как раз рекомендация, касающаяся нас, дорогих, да. есть, рекомендация, вообще, номер, 8, рекомендация номер, 8. номер 8. То есть смысл был, был понятен. Во-первых, заметьте, что ФАТ был создан не только для борьбы с финансированием туризма, но еще и борьбы с отмыванием денег. Да. То есть они, в этом смысле они рассматривали коррупцию и прочие. Прибомбасы, которые свойственны криминалу и авторитарному режиму, кстати, тоже, они рассматривали как серьезную угрозу наравне с терроризмом. То есть непосредственно террорические действия, отмывание денег, тоже серьезность этой угрозы. И задача стояла у ФАТФА это выработать эффективный инструментарий. Как с этим бороться? И не просто как бороться, а как взаимодействовать угу. разным государством, потому да, что взаимодействовать. Да, да, взаимодействовать разным государством, потому что проблема-то она разграниченная. Она же не замкнута в рамках одного государства. Угу. То есть капиталы перетекают, отмываются в другом месте, туристы переезжают, технологии, так сказать, технологии То есть это большая, общая проблема, и начали общим ее пытаться решать. в общем смысле. Была при этом, как мне кажется, одна такая проблемка, которая, mm -hmm. да, которая сразу же была, так сказать, для меня очевидна и которая не решена никем. Это такая же проблема, как проблема вообще всех международных организаций. Я очень часто говорю, что мы не очень правильно используем термин международный. что это между народами. Mm -hmm. Давайте mm -hmm. быть более точными, это иногда международными, а чаще всего между правительствами, что есть не одно и то же то во многих странах, диктатурах и авторитарных режимах правительство никаких своих народов не представляет. Они представляют собственные элиты. То есть там, где власть узурпирована, либо действует иммунистационная демократия, элиты сами себя переизбирают в рамках несправедливых выборов, и все это не репрезентативные демократические формы, а чисто авторитарные, они на международном уровне себя и представляют. То есть или тех элит, которые их подставили. И себя и защищают, естественно. И свои интересы и отражают. И тогда получается, что какой бы вы инструментарий не создавали, хоть это ФАТ, хоть это Интерпол, хоть кто угодно, там все время так сказать, появляются какие-то следы так сказать, диктатур, авторитарных режимов или диктатур, у которых не очень сходятся интересы с нашими общими интересами в этой борьбе. Ну, например, какой-нибудь олигархический коррупционный режим, ну, как вы понимаете, он не очень заинтересован в борьбе с отмыванием денег. Он сам его за... отмывает, да, он сам этим и пользует, он сам этим и занимается. Поэтому рассчитывая, что он сейчас прямо вот, вдруг поумнел и начал с этим бороться, сложно очень. Естественно, прямую он выразить не может, либо происходит определенная такая девальвация, либо имитация борьбы в действительности с экстремизмом, с отмыванием денег и терроризмом. А иногда некоторые так сказать, инструменты из этого большого инструментария используются для собственных политических целей. И поэтому мы наблюдаем, как к терроризму в Казахстане активно добавили экстремизм и через экстремизм аккуратно гоняются за... Сказать, недовольными, за оппозицией, за нелояльными, как они считают, и так далее. То есть инструментарий становится, начинает работать немножко не так, как предполагали его основатели и те, кто его разрабатывал. И это стало сразу же заметно, что в авторитарных и диктатурах так просто, на раз-два это стало использоваться, но даже и в, дикта... в демократических государствах. Естественно, власти стали заинтересованы, ну, как я уже вам говорил, энтропия нас да, для любого государства, они да. тоже захватывают большее пространство. И вот с этого момента начали... Да, еще один очень важный момент, на который я бы хотел обратить внимание, что в подобных организациях, как ФАТФ, главную роль играют, будем говорить так, силовики или эксперты, связанные с борьбой... Технической борьбой с терроризмом, денег. Ведут, Технологии, технологии борьбы да, технологии борьбы с этими угрозами в силовом варианте. Они зачастую вообще не очень себе представляют, как работает гражданское общество, как оно функционирует. Не очень себе представляют, что такое некоммерческое право угу. и как оно функционирует. И они подходят ко всему этому, ну, с обычными, обычно, когда они подходят там, к туристическим группам, к коммерческим организациям, то есть у них нет специфики и понимания этой отследить, специфики. Да, отследить? Да, следить, найти... И да, и поставить под контроль, найти обезвредение. Угу. И вот это вот главенствует в этих подходах, и поэтому сразу же, когда рекомендация 8 появилась и началось ее использовать, сразу... Разные организации гражданского общества забили тревогу. Давайте напомним просто вот, вот, восьмую рекомендацию, что НКО а, считается уязвимой угу. к использованию а, расфинансирования терроризма. И для отмывания. Да. Вот просто уязвимость, она почему-то как-то переросла в какую-то презумпцию виновности некоммерческих организаций. Ну, вот, по моим ощущениям... По моим а, образом, объяснение это этого очень, очень простое. В отличие от коммерческой организации, Некоммерческие организации, то есть коммерческие организации все зарегистрированы. Потому что без юридического лица вы нормальной коммерции заниматься не сможете. Ну да, mm -hmm. можно какой-то индивидуальной препараткой быть, а в целом вы должны зарегистрироваться, mm -hmm. и, и тому все равно нужно. Mm -hmm. то есть, и тоже зарегистрироваться mm -hmm. нужно, mm -hmm. потому что вы работаете с деньгами, вы работаете с контрактами и так далее, у вас счета в банках, то есть вы... Куда-то что-то получаете, плюс еще в конце делите результаты так сказать, вашего успешного бизнеса. И все. Поэтому он традиционно, коммерческий сектор, стоит под более строгим, объективно, под более простым контролем. В отличие от некоммерческого сектора, который во многих странах, как вы знаете, обязательной регистрации нет, решают какие-то группы, они что-то собирают. У нас, у нас она есть, но тем не менее, во многих странах просто да, нет. Да. Люди что-то собирают, на что-то расходуют, кому-то помогают и все прочее. И вот эта благородная деятельность, связанная с каким-то ресурсом и так далее, она оказывается уязвимой именно в силу своей, ну скажем так, меньшей регулируемости, меньшего контроля, меньшей институализации. Ну, например, чтобы было да, понятно, это, кухни, это на сбор пожертвований, какой да, какой-то помощь, то какой-то краудфандинг, какое-то пожертвование в религиозных организациях, потому что религиозные организации особенно считаются такими уязвимыми, находящимися в высокой степени риска. То есть вот это все, в отличие от коммерческих, оно в значительно более, ну, таком э простом режиме существует, в меньшей регулировании, в меньшей контроле. Что приводит в силу этой так сказать, вот этой, вот этой системы больше уязвимости, больше возможности собирать, распределять, перечислять деньги не для благих целей, не для помощи кому-то, а на какую-то теоретическую деятельность или на какое-то отмывание. Ну, например, да, я представлю, что я плохой человек, да, вот, имеющий цели там.. Как... Uh -huh. финансировать терроризм. То есть я могу это делать, например, есть ну, какой-то активист, я думаю, могу а, фейковый а, написать, uh -huh. что вот есть какой-то там ребенок, который болит, и на его... Э, вот да, собрать праздник, большие деньги, вставать, передать их... Да? А эта карточка будет находиться у... Да, у да, да, какого-нибудь там в, человека, который ну, имеет террористическую в, направленность. Естественно, это, тут очень просто, тут много очень разных вариантов существует. То есть некоммерческий сектор в силу своей большей такой гибкости и больше в этом смысле свободы, он оказывается больше уязвим. Тут нет ничего... Да, да. То понимаем. есть это, это объективно. Угу. Но, да, э, но именно поэтому э, ФАТФ, это восьмая рекомендация, была нацелена, чтобы как-то эти уязвимости сглаживать или у, устранять, чтобы помогать некоммерческую секту, потому что исходит -то вся эта идея из презумпции законного действия. Я, я есть, что... прямо акцентирую, что вы сказали. Помогать Конечно, помогать тем, кто уязвим, чтобы эти уязвимости не могли бы быть использованы. Это То есть, есть это, это, тут очень четко все надо понимать, что не ФА, ФАТФ и вообще все вот эта инструменты, это не гоняться за преступниками. Угу. Это помогать законопослушным, если в силу объективных причин, потому что они относятся к этому сектору, у них есть некие уязвимости. Эти уязвимости строят, чтобы их не использовали. Я много раз говорил и продолжаю подтверждать, что вот это вот совершеннейшее... Концептуально порочная идеология, к сожалению, вот, в том числе и в нашей стране, что разного рода инструментарий, вроде регистрации, там, государственной регистрации, какой-то отчетности, каких-то законов о некоммерческой реализации, власти или правительство, или государство рассматривает как способ фильтров, контроля и так далее. Ничего подобного. Это все законодательство должно быть направлено на помощь. На содействие реализации права на свободу объединения и деятельности в объединенных и формах общественных организаций. Там, где речь идет о борьбе с преступниками, как я много раз говорю, и вот уже много раз слышали, что террористическая организация не ходит регистрироваться в Министерство юстиции. Точка. Да, она... И успокойтесь, она оттуда не пойдет, устав не понесет, у которого написано, что я собираюсь заняться терроризмом, а наше государство гордо скажет, что мы вас не будем регистрировать, это запрещено. Она не ходит, банды не регистрируются. Да. Поэтому регистрация сама по себе не может являться никаким каким ни филитом, ни способом. Это не тот инструмент. Регистрация – это техническая процедура получить юридическое лицо, если это необходимо сделать. Да, когда ты хочешь, хочешь какое-то отношение с государственным Конечно. В остальном, все, что касается борьбы с бандами и группами, относится к ведению уголовного права, законов о национальной безопасности, аберрективной расстрой деятельности, о полномочиях органов, органов национальной безопасности и так далее. Это другой... Абсолютно блок законодательства. И вот в том случае, если вы по отношению к какому-то человеку или к какой-то группе предполагаете, что они занимаются преступной какой-то деятельностью или готовятся заниматься преступной деятельностью. Точно так же, как вы боретесь с теми, кто там с бандой, которая грабит, с теми, кто угоняет автомобили. Тут нет какой разницы. То есть сидит группа это точно такой же, такая же самая родовая принадлежность к вот этому всему. Все остальное законодательство, которое касается гражданского общества, регистрации и все прочее, оно не про это вообще. У нас это начинает смешивать и думают, что если мы напишем там в законе коммерческой авиации запрещено там, не знаю, разжигать какую-нибудь ненависть, как будто другому запрещено, если он, он коммерчески ему разрешено, а вот не коммерческий не да. разрешено. Зачем? Или будет написано, что а вот если вы тому-то не будете соответствовать или будете чего-то не то делать, то он будет то-то, как будто другому это будет не то-то. То есть, почему вы туда это записываете? Это вообще не про это. Это в другом. Это вы читаете Уголовный кодекс, читайте законы об национальной безопасности против. Да разжигать врать запрещено все. Конечно, и все, точка. Не надо. Это писать для общественных объединений, там, для кого-то. Это дискриминационные нормы тогда становятся, mm -hmm. потому что непонятно, от чего вы к нам так сказать, докопались, как будто банк может разжигать ненависть по полной программе. Вот, в принципе, эта э, рекомендация 8 и вообще этот инструментарий, он был нацелен именно на то, чтобы помогать устранять уязвимости. Но mm -hmm. очень быстро выяснилось, что э, государства и прежде всего э, авторитарные недемократические диктатуры, они решили, что вот оно, наконец, появилась возможность да. под видом вот этого самого устранения уязвимости поставить всех под контроль. А каким, каким образом, иначе мы сможем это узнать, что там, возможно, могут быть какие-то а уязвимы? А вдруг они уязвимы? Давайте мы их всех проверим. И вот, я не помню, наверное, прошло несколько ну, десяток лет, как минимум, или сколько-то, несколько лет, пока, так сказать, удалось убедить, и ФАТФ, и всех, за счет разного рода исследований и mm -hmm. понимания, как это на практике, что нет, ребят, так не пойдет, надо, давайте, все-таки, от общего выделять частное. Те, кто действительно угрожает. Я много раз говорил простой пример, что если бороться с кражами, э, так сказать, в Казахстане, то можно попробовать, э, так сказать, использовать такой радикальный способ, как обыск у всех домах всех граждан. И где ты найдешь на имущество? И те, кто найдешь идешь к родину имущества, значит, их и привлечешь. Но при этом у всех остальных, так сказать, за компанию все проверишь. Мы же так не делаем, потому что это даже не политическая государство это просто кошмар. И людей нет, и денег нет, и денег нет, и это невозможно это делать. Неэффективно. Неэффективно. Поэтому эффективность заключается в том, что вы, опять же, исходя из государственных интересов, вы стараетесь определить точечно. С, чем надо, с кем надо бороться. То есть выделить там, где есть эта уязвимость, и, возможно, дальше уже искать, где эту уязвимость может быть кто-то использует. И тогда вы имеете большой, если в виде концентрических кругов мы будем использовать, вы имеете большой круг, это все гражданское общество и вообще все некоммерческие организации. Потом из этих всех некоммерческих организаций вы выделяете общественные организации, и тех, кто времен, НПО и так далее. Потом из этих общественных организаций вы смотрите, у кого может быть уязвимость. Например, потому что у него там ну, не зарегистрирован первый признак, можно так сказать, сама не, не зарегистрироваться уже какая-то уязвимость. У него ничто не в банке, он оперирует какими-то деньгами, которые собирают краудфандингов. То есть вы начинаете набирать совокупность критериев или, совокупность. или признак согалдатом. Да, да, да, нет, вы <со принимаете совокупность. Да. И более того, э, значит, да, и именно поэтому э, рекомендация 8 ФАТФА, она и определение дала, о, о ком идет речь. Она же не дала определения обо всем гражданском обществе и всех его представителях институционной и институционированной форме. Она сказала о она сказала определенных. Вот мы перечисляем, какие могут быть. Но потом, из тех, какие могут быть, вы начинаете выяснять по степеням риска, у каких действительно могут быть проблемы. И уже когда вы приходите к тем, которые имеют высокую степень риска, когда вы определили, вы к ним приходите и говорите, а мы вам готовы помочь, как бы, чтобы вы не были в высокой степени риска. Надо вот то-то, то-то можно, можно делать, и вам будет проще. То есть вы посоветовали. И они ушли из этой степени риска, и больше ничего не бывает. Поэтому в конце этого процесса появляется очень маленькая, небольшая. небольшая группа тех, у кого возможны уязвимости А, Б, эти уязвимости приходят к степени риска, и С, это Б, и С... Есть какие-то уже данные, Но или какие-то факты, факты какая-то информация, что подтверждает, что это действительно так, и надо помогать. Вот когда вы это делаете, то все остальные отпадают, естественным образом, и государственные ресурсы, угу. в том числе телевых структуры, или финансовую структуру, или финансовая разведки и так далее, они эффективно используются для того, чтобы помочь тем, кого выявили, эти уязвимости устранить. И, как я уже говорил, это совершенно другая задача, по сравнению с той задачей, которая будет стоять, когда вы боретесь с теоретическими группами, это совершенно другие, они не в этом, это не про да, то, да, да, да. эти рекомендации не про то. Ну угу. так появилась вот этот риск-ориентированный Естественно, а вот поэтому и появилась это... концепция риск, риск подхода, именно для этого и появилась, потому что стало понятно, что если ты этот подход не будешь использовать, то ты не сможешь выделить только ту группу, с которой вам Возможно, нужно э, заниматься уязвимостью строить по сравнению с общей массой. А контролировать всех и вся, то есть это физически невозможно, ну, очень дорого, Конечно. неэффективно. К тому же это вот, нарушает основные права и свободы и э, не развивает их, вредит гражданскому обществу. Да, то, и это более это... того, вы понимаете, в этом нет никакого смысла. Mm -hmm. Это точно так же, как э, вот, э, была долгие годы у нас эта борьба со средствами массовой информации. И когда подростки объясняли, что какая-нибудь там печатная газета, которая там выпускается на 100 тысяч экземпляров, серьезно, вот, еженедельная, по сравнению с ежедневно имеющим там где-нибудь миллион э, подписчиков блогеров, а вы закон принимаете о СМИ, в угу. этом смысла нет. Точно есть так же здесь, понимаете, э, краудфандингом не обязательно может заниматься зарегистрированный или не пол. Может, отдельный человек. Вы же не можете всех людей заставлять сдавать там, куда отчеты, отчеты дела вообще за весь месяц или за, за год, граждан 31-го пришли все что-то делать за этот год. Сколько с кому ты их передал? Ну, глупость, извини, выражение. Никакого государства никаких ресурсов не хватит. Поэтому, так сказать, и фатф, и государство, которое доходит, они это стали понимать. И они стали пытаться минимизировать вот эти вот, так сказать. Проблемы, которые возникают, если принимать то есть эти э, рекомендации использовать вот искать, таким образом говорю, использовать. Да, искать и, и определять вот совокупность вот этих Естественно, которые, по которым можно выделить. выделить да. Конечно. Риск, конечно. И уже тогда да, ним естественно, какие-то и то не меры, то не влиять, даже не меры, а оказывать а, помощь и услугу да, для да. того, чтобы эти уязвимости убрать. Вот да, все. информировать. Конечно, информировать, помощь. помогать, предлагать и так далее. То есть все такое, угу. абсолютно понятное, логичное конкурсия. Ну вот давайте все-таки теперь вот завершаем эту часть, да, приближаясь к завершению, я бы так сказал. Вот вы сказали, что ввели экстремизм, понятие, да, да прицепили к терроризму, да. к это то, что вот сейчас мы получили, скажем, в рамках реализации вот ФАД в Казахстане, конкретно нашим государственным органам, конкретно нашей стране, с конкретно нашим гражданским обществом, с конкретно нашими некоммерческими организациями. Вот я еще задала вопрос по поводу базы данных МПО. Мое понимание это тоже от, оттуда же вот вылезли, чтобы зарегистрировать, опять сдать дополнительную отчетность. Потому что сегодня, например, в записках государственных органов перед раундом взаимной оценки, как раз и указывается база данных НПО как одно из достижений, что благодаря ей государственные органы имеют возможность сравнить уставные цели не уставные, а если организация работает не по уставным целям и что-то делает там не так, ее можно приостановить деятельность, блокировать счета и вообще как бы, даже принудительной ликвидации. И третий вот по смысл понимания это каждый раз отчетность по иностранному финансированию. Мне кажется это напрямую, потому что опять же одним из признаков риска в Казахстане для некоммерческих организаций признано иностранное финансирование, то есть любое, даже если мы его получаем там, в рамках э, прооновских каких-то структур, э, юсаидовских больших программ, есть, ну, и, и других межправительственных даже соглашений. То есть вот как вы думаете, да? Это оттуда ноги растут. Что, ну, да, что это... вот посмотрите, давайте начнем с знаменитой базы, База, которая да, была создана с 16 -го года нашим дорогим Министерством информации и общественного развития. И было создано, так сказать, вот это специализированное ведомство в виде комитета по делам гражданского общества. Вот, Министерство информации общественного согласия, как это называлось, сначала, потом еще, ну сейчас Министерство информации и общественного развития. А, понимаете, дело в чем? Вот даже если мы посмотрим на существование вот этой базы, мы с легкостью Скажем, что хоть не контроль, это иллюзия контроля. Абсолютно согласна. Совершенно, потому что из всей массы э, групп в организации и так далее, ну максимум там может 50% туда чего-то сдает, если, если, да, если не меньше. По последним данным Министерства информации и общественного развития, более 22 тысяч зарегистрированы угу. в коммерческих вот организациях МПО, и в базе данных сведения находится от 6 с хвостиком, то есть, 20, ну грубо говоря, 22 тысячи. И 6 тысячи, тысяч, вот тысяч, ну, как тысяч, я уже сказал, ну, 25 процентов, да? 25 процентов и все, и где гарантии, что именно эти 6 тысяч как раз, вот которые уязвимы или которые из терроризм а остальные без терроризма и неуязвимы, ну, ну, ну, совершенно никакой, смысл ноль, ничего вы не получаете, то есть такая идеологизированная форма якобы контроля наиболее активных, понятно она, Почему она появилась? Понятно, что в основном стараются вот как бы поставить под контроль те, кто наиболее активен и прочее-прочее. И это никакого отношения к действительной борьбе с отмыванием денег и финосентризма не имеет. В этом нет никакого смысла абсолютного. И более того, ну, как мы уже много раз говорили, это сигматизирующие дискриминационные норм. Много раз я говорил, что отмывать деньги через коммерческие организации значительно проще. Зачастую. Через коммерческие, да. чем через некоммерческие. Вот, они же не отчитываются в Министерство промышленности вообще, yeah. все наши ТО, АО и прочие так сказать, формы коммерческой активности. То есть, к сожалению, в данном случае вот этот вот инструментарий, вот эти вот рекомендации и борьба с финансированием туризма и отмыванием денег, это просто предлог, это использование для того, чтобы ну, создать дополнительный контроль с обоснованием, что это вот для этих целей. Он ничего не дает, он не, ничего не решает. Как я уже сказал, он иллюзия контроля. Имитация. Вот, вот, даже, да, Нет, и, да. Это даже не сказать, что это имитация. Это, такая, это попытка так сказать, отчитаться, что мы тут вот внедрили и мы все это держим под контролем. Ничего подобного, ничего это не решает. А что это создает, какие проблемы создают? Это создает проблемы как не парадоксальные, а самым законопослушным и прозрачным организациям. Потому что они теперь у них головные боли возникают, чтобы там. Да, да, да, ваши, <смех> мои и так далее. Потому что мы теперь должны все. Мы отчитываем всем, кого только можно, за, за все, что можно. И как показали 6 лет, отчитывается совершенно бессмысленно. Потому что результатов от этой отчетности никакой. Ну и что? Что вы от этого получили? То есть вы кого-то выявили, вы кого-то нашли, вы начали кого-то уязвимости. Да ничего вы не выявили, ничего вы не нашли, ничего это вам не дало. Это такая, ну, как ни печально, еще и с добавлением экстремизма. Терроризму. Вот я особо хочу подчеркнуть, что не существует международных конвенций по экстремизму. Не существует финансирование экстремизма как международного понятия. Есть четкое понятие финансирования терроризма, есть четкие антитеррористические конвенции. И есть понятие больше такого, если можно сказать, политологического, ну или такого квази юридического понятия насильственного экстремизма, которое рассматривается как как злоупотребление, своды выражения мнения в виде призывов к каким-то насильственным действиям. Насильственный экстремизм, по существу, терроризм это акции. Да. Экстремизм это выражение. Это, так сказать, какие-то экстремистские сказать, призывы к чему-то, к каким-то насильственным действиям, вот такого характера. И в результате получилось, что это используется просто для формального установления Каких-то контрольных, наделения контрольными функциями, чего мы у нас очень любят, это назначить полномочный на орган. Они думают, что это все решает, если ты просто назначаешь, появляется полномочный на орган, и проблема сама собой пропала, потому что есть кто за это отвечает. То есть главное найти ответственного, который за это отвечает, да, стрелочника. Вот стрелочник появился, он собирает информацию, он решает проблему. То, что он ничего не решает, смысла в этом никакого нет, это уже другой вопрос, он есть. Есть кого спросить. Это система, это система классического полицейского государства, такого авторитарного, вертикального, с четким, так сказать, сверху вниз, с начальниками, подчиненными и прочим. Вот, эффективности в этом нет. Более того, все вот это вырабатывается, вот вы помните, мы с вами говорили, что гражданское общество это эффективный инструмент государственного управления. Вот, все эти, вот, вот эта вся ерунда, по-другому не назову, она-то вырабатывалась, несмотря на то, что гражданское общество в различных управлениях. Говорилось, что не надо этого делать, оно вам ничего не дает это неразумно, это неэффективно, вы да. будете расходовать ресурсы, да. вот, вы не получите результата, что да. если вы хотите действительно устанавливать уязвимости и бороться с терроризмом, то надо с гражданским бизнесом взаимодействовать и да. искать эффективные инструменты решения их проблем. А не заниматься, так сказать, сказать жарам большой, он лучше знает, поэтому сидите и получите сверху очередное письмо счастья о том, что теперь еще в одно место должны, так сказать, отчитать. И что самое забавное, это по иностранному финансированию. Ну, понимаете, в условиях, когда страна э, находится, так сказать, в состоянии открытого рынка и когда, значит, поощряется и очень быстро регистрируются э, различные совместные предприятия э, с иностранным участием, тянут всех инвесторов, почему-то решили вдруг, это, вот тут еще важно понимать, это идеологизированное восприятие, это советское восприятие, mm -hmm. это представление о том, что там, где дают деньги на там добычу нефти, это все нормально. А там, где дают деньги на развитие человеческого капитала, это что-то подозрительно. А что это они вдруг значит, помогают тут нам обучаться и так далее? Они да, они... Не они... Не они могут... не да, они не могут просто ничего. так понимать, да, они, они, они что-то от нас сказать. хотят, и, наверное, они хотят тут нас перевернуть или что-то с нами сделать. И вот это вот ложная, чисто советская, продолжающаяся, максимально раскрученное всего того, что страна находится в состоянии войны, наш северный сосед, Россия, вот этот, вот этот подход. Он, так сказать, такой главезающий. То есть сразу же, ну, помните, как в начале, когда в России принималось законодательство об иностранных агентах, вот, и государство в лице, так сказать, министра юстиции и все прочее, убеждало российские, что тут ничего нет. Это мы хотим просто подчеркнуть, что человек, так сказать, пользуясь иностранной физикой, будет зафиксировать этот факт. Угу. Вот. Хотя в действительности было, каждое понятно, что иностранный агент для советского восприятия – это абсолютно стигматизирующее название, имеющее явно отрицательные коннотации, то есть понятно все. Потом потихонечку так туда и пошло, потом появились нежелательные организации, потом появились нежелательные лица, и все пришло туда-назад в такой вариант Сталин-лайт, такого легкого отлично. Отлично. отношения к, так сказать, к всяким, кто не согласен, недоволен и что-то высказывает противоположное. Вот этот психологический идеологический момент, он и на наших тоже, потому что вышли, наша власть вышла из тех же самых штанишек из того же самого прошлого, и она продолжает искренне считать, что человек, который, так сказать, получает клинический фирмен, ну как он может просто так не на что получать, значит у него что-то заказали, значит он что-то хочет, и самое что интересное, что и хочет он обязательно плохое, То есть, он хорошего он не хочет, он, он, обязательно, он не может хотеть хорошего, он должен плохого, ну раз он оттуда получает. Вот, Кто из фирм Мадитас, знаменитые слова, а тут Родину продаст. Ну, обычно, естественно, такая вот ксенофобное отношение к международному сообществу. Причем, что потрясающе при этом, вы заметите, что государство наше, через ФАТФ, ОСР, и Совет Европы, старается максимально туда войти, да. везде найти, получает, реализует месяц. То есть, Правительство получает иностранное финансирование ожидаем стоит. А Симон, а вот, потом, да, мы делали такое исследование, да. как раз вот, самым главным бенефициаром иностранного финансирования по цифрам является. К... Естественно, естественно, причем замечу, что не только на коммерческий проект, она а все, так сказать, вокруг связано, на повышение уровня, то есть э, они учат на иностранные деньги наших судей. Вот ага. активно. И почему-то считается, что судить учить судей за, за иностранный счет, так сказать, вполне нормально и не угрожает безопасности, а учить каких-нибудь гражданских активистов или профсоюзников, это, это опасность. Государство, ну, тут, Светлана, тут, куда денешься? Государство авторитарное, поэтому оно продолжает существовать в рамках определенных парадигм, и никуда ты его оттуда не денешь. Но при всем при этом, так сказать, подведу такой небольшой итог, при всем при этом, к сожалению, или к счастью, для нас, вот это не идет в русле ФАТФА, его рекомендации и так далее. То есть это не, это не соответствует однозначно, оно перевертывает, переворачивает, подменяет понятия, неправильно интерпретирует эти рекомендации. Ну, достаточно хорошо заметно, я много раз об этом говорил, что Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризмом не содержит терминов экстремизм И как только у нас появился перечень лиц, которые финансируют там, есть в связи с финансированием экстремизма мы аккуратно вышли за пределы своих обязательств в международной конвенции просто противоречия с ней более того в той конвенции написано что законное движение капитала вообще не подлежит никаким ограничениям у нас это ограничено ну это это к сожалению это политические причины больше чем логика этих рекомендаций для устранения уязвимости и помощи вообще гражданскому обществу нормально развиваться в случае, если такие уязвимости присутствуют ну, я думаю, мы почти все обсудили, достаточно подробно, очень интересно, на важных моментах остановились. Но вот в заключении три коротких вопроса, mm -hmm. такой Блиц, вот за последние годы, что мы вместе с вами, наверное, если мне не изменяет память, в 2018 году да, стали вот вопросами фазаниматься, то есть анализировали законодательство, и ваше то исследование, и Татьяна Зинович, и бесконечное количество встреч, с уполномоченными государственными органами. И вот за этот период, что для вас стало самым большим разочарованием, самым позитивным моментом и самым важным открытием? Вот именно касательно вот этого процесса. Ну, мне казалось на начальном этапе, в 2018-2019 году, что наши контакты с, в том числе с финансовой разведкой с, на начальном самом этапе были вполне продуктивными и понимание, что ну, у вас не, будет, не хватит никаких ресурсов для того, чтобы реализовать это вот в том виде и по тем лекалам, которые вы хотите сделать, что нужно э, подходить к этому значительно разумнее. И если вы, действительно у вас действительно у вас, стоит проблема борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмом, то разговаривайте с нами, мы вам подскажем, как это лучше делать что нужно делать, и как эти международные исследования, в конце концов, но ну, используйте международный опыт, используйте зарубежный опыт и так далее. Мне, к сожалению, казалось на том этапе, что как-то мы позитивно в этом направлении двигаемся, но потом, вот, к сожалению, опять же, и со стороны Министерства информации и общественного развития, и со Министерства финансов, со стороны того же самого комитета госдоходов, стало очевидно, что они все-таки по той же колее то есть их, вытащить их оттуда невозможно, и, конечно, для меня это явилось большим разочарованием, и, в конце концов, это закончилось этим знаменитым наездом на НПО в 2020 году, на <соединяющие> <как раз, соединяющие> Да, как раз по иностранному финансировании, которое, как сказать, закончилось совершенным пшиком, хорошо, что в данном случае мы даже выиграли судебные процессы и все прочее, но он просто продемонстрировал то, что было очевидно в самом начале, что, что это не работает, это ни к чему, и смысла в этом нет. Но государство с, так сказать, упорством до лучшего применения продолжает стоять на том же и убеждать нас, что отчетность в МИОР и отчетность по иностранным финансированию комитета госдоговоров что-то дает, хотя не дает, но ничего, основа совсем, сферонизма. что они таким образом борются с отрицанием этого денег, хотя никаких доказательств за эти 6 лет что-либо одно, что-либо другое, чем-то помогло сказать невозможно. Второй момент э, заключается из позитива, мне трудно что-то назвать, потому что, ну, ну единственное, что позитивно, что хотя продолжать разговаривать, что мы как бы, сказать, с ними как бы общаемся, мы что-то опять предлагаем, мы о чем-то говорим, вот подвижек не так много, э, к сожалению, вот сам факт того, что продолжать вести разговор, и одна только у меня надежда и на ОСР его стандарты, и на ФАТФ его стандарты, на то, что какие-то вот, скажем так, проблемы наши, связанные с тем, что эти стандарты не выполняются, они приведут к какому-то пониманию, просто за счет того, что если уж так не, не, не доходит, то так может быть дойдет, что вы так не пройдете ни оценок, ни, не вступите в ОСР, если будете продолжать двигаться по тому же самому пути. Более того, вот я вернулся два дня назад с большой такой экспертной встречи по вопросам как раз восьмой рекомендации, ее применения, и там был секретариат, ФАТ и так далее. И они все больше и больше прямо говорят, что они очень обеспокоены тем, как это применяется во многих странах, и они готовят изменения и будут менять и пояснительную записку к рекомендации. ну, может быть, не саму рекомендацию, но будут все время говорить, потому что у них, например, ну, возник, кстати, думаю, тоже сейчас можно сказать, потому что мы все сталкиваемся с этой, извини, глупостью, с так называемыми учредителями общественных объединений. Ладно. Вот совершенно глупость, оказывается, это не только мы. Оказывается, это, это называется beneficial ownership или, так сказать, собственность, конечные собственники. Uh -huh. вот. И пока объяснить, так сказать, во многих странах мира объяснить, что у НПО не бывает конечных собственников, потому что просто собственников не бывает, у них они, они НПО другие, очень uh -huh. трудно и по многим законам, в рамках, в том числе и ФАТФА, проходит вот эта вот линия, так сказать, вот этих самых так называемых конечных собственников в некоммерческом секторе, совершенно абсурдно, И по этому поводу даже ФАТ будет что-то делать специально, пока, чтобы как-то разъяснять, что, что это совершенно другие, ну, другие по типу, по характеристикам НПО. Поэтому, так сказать, пока какого-то позитивного нет, мы продолжаем разговаривать, продолжает существовать надежда, что где-то это будет услышано, и что понимание просто разумности, эффективности и логики и будет торжествовать, и самое главное, что ну, не нужно иллюзии контроля продолжать заниматься, потому что она ничего не дает. Она создает больше проблем для законопослушных, легально действующих, прозрачных организаций, чем для тех, с кем вы действительно хотите бороться. Знаете, вы распыляете свои ресурсы, свои возможности, свои, так сказать, все, что у вас есть, на вот эту вот общую никому не нужную работу, вместо того, чтобы действительно сконцентрироваться на тех, с кем надо разбираться и помогать тем, чьи уязвимости надо устранять. По-моему, даже с вашей подачи да, вот такая метафора у нас проживает да, в нашем круге, что сейчас э, то, что происходит по применению рекомендации 8 фаз, это больше похоже на то, что ищет под фонарем, а не да. потеряют. Конечно, конечно. То есть они просто так удобнее, так проще. То есть вы всех обязали отчитаться, кто-то не отчитывается, вы установили какие-то административные санкции за то, что кто-то не отчитался. И вам кажется, что вы значит, такой некий контроль осуществляете и сейчас что-то выявите. Ничего вы так не выйдете, вы действительно ищите под фонарем, а не там, где нужно искать. А под фонарем оно и так под фонарем. Ну, мы, и так, да, мы, мы и так под мы фонарем. И так под фонарем. Но вот сейчас мы находимся в достаточно важной точке, так, в Казахстане и в том числе и некоммерческие организации, да, в рамках, происходит процесс взаимной оценки. А, ну вот, что бы Вы порекомендовали все-таки вот на, на этом этапе, что можно сделать для того, чтобы все-таки и соблюсти вот эти требования ФАТ по борьбе с терроризмом, удовольствием денег, но ну и, и с другой стороны все-таки не угробить да, вот ну, представителей гражданского общества в лице некоммерческих организаций? Вот ну... Три конкретные, может быть, действия? Ну, сначала я хочу сказать, что я достаточно так осторожно отношусь к этой взаимной оценке, потому что, к сожалению, взаимная оценка проводится не ФАТФом, а евразийской группой, mm -hmm. региональной группой. Mm -hmm. Наша региональная группа, ну, между нами говоря, не самый лучший пример э, всего этого дела, потому что входит целый ряд государств, которые ну, просто используют эти инструменты для борьбы с э, э, э, так сказать, несогласными политическими далее, Конечно, наши соседи э, Россия и Беларусь. И, к сожалению, как я посмотрел в группе по оценке представителей этих двух стран, широко представлены, поэтому я так очень осторожно к этому всему отношусь. Но возможно, может не принять оценку взаимно. Ну, да, да, да, да. Автор. Но поэтому я думаю, что сейчас, конечно, крайне важно, значит, крайне важно, именно информировать ФАТ и держать контакты с ФАТ в целом для того, чтобы подчеркивать что предпринимая государством шаги с редким исключением, они не ведут к желаемым целям, они не ведут к реализации этой рекомендации, а просто дает больше проблем для гражданского общества. Для, для того, чтобы не угробить гражданское общество, то есть, ну, есть такое в английском слове over regulation, то есть чрезмерное регулирование или сверхрегулирование. Вот Нужно уходить от этого сверхрегулирования, по целому ряду, просто, просто с моей точки зрения, Регулировать не нужно. Например, я давно остаюсь сторонником того, чтобы вообще отменить закон о коммерческих организациях. ничего не дают. Достаточно положений в гражданском кодексе общих. А вот то, что касается тех, кого мы говорим, об общественных организациях, возможно, можно принять закон об общественных объединениях, если исходить из Конституции, и э, сделать их членскими и нечленскими, и понимать под общественным объединением э, ту э, часть некоммерческих организаций, которые реализует общественные цели, которые имеют общественное. То есть выделить общественные организации, условно говоря, и по отношению к ним уже говорить о том, какие льготы они будут иметь, так сказать, прилепить при, э, их к государственным социальному заказу и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что для того, чтобы так сказать, овцы были целые волки сыты, рекомендация-то ведь восьмая она достаточно несложная. То есть, поэтому государству для того, чтобы не угробить гражданское общество, прежде всего надо строго следовать, это первое, сказали три, вот первое. Mm -hmm. Первое, yeah. надо следовать четкое определению, которое дано рекомендации. Мы таким образом сразу сузим yeah. тех, кто попадает в сферу интересов в той или иной степени государства, это первое. Второе, нужно очень четко с участием гражданского общества разработать методологию этого самого риска ориентированного подхода, четко понимая, что в задачу этого риска подхода. В этой задаче не стоит собрать информацию обо всех НПО, не стоит так сказать, выявить там тех, кто чему-то угрозает. А главная задача риска ориентированного подхода сузить, из общего, выделить из общего количества НПО, которые. Так сказать, скажем так, которые попадают под определение ФАТФА, выделить те, которых, возможно, могут быть какие-то уязвимости и четко разработать в этой как чем государство будет помогать, ну и другие гражданское общество этим организациям от этих уязвимостей отделаться. Ну и э, третий, очень простое. И МИОРУ, и МИНЮСТУ, и Агентство по филмониторингу, и финансов. Просто э, вот понимать, что гражданское общество, и его эксперты это эффективный инструмент государственного управления. Поэтому максимально разговаривайте и получайте нормальные советы, как лучше. Используйте... Используйте их, да, как это лучше сделать, для того, чтобы ничему не нанести ущерба, а максимально эффективно использовать государственный ресурс. Потому что мы вам поможем помочь принять эффективные управленческие решения значительно больше, чем вы будете это додумывать сами, исходя из своих представлений. Или, или из своих оценок. Ничего другого тут не придумаешь. А так, подводя итог, эти, ну, ну, теорию граблей никто не отменял. То есть вставать на них каждый раз и снова сталкиваться. Как, вот то, к чему мы пришли в 2020 году, когда был у нас вот эта вот наш проверка и нас по иностранному финансированию. Я это один в один эту ситуацию, я предвидел 2016. В 2016 уже потом этом говорили, что, ребят, это ни к чему не приведет, вы ничего не найдете, вам ничего не даст, кроме нашей головной боли, и потом вы придете с пшиком, они а пришли с пшиком. Ну, об этом, да, мы много говорили, что это жизни да. не надо. Абсолютно. То есть, То есть любой человек, который занимается чем-то достаточно профессионально, понимает, как это работает, особенно в гражданском обществе, среди много профессиональных, очень хороших экспертов, юристов, людей, которые занимаются энкомическим правом долгие годы или работают в гражданском обществе, это достаточно просто все. Это не нужно ничего делать. Используйте этот потенциал. У вас понимания этого нет? Ой, ну, будем надеяться, что все-таки позитивные изменения победят. Мы, ну, мы, этим, мы только этим и занимаемся последние лет 30. Учимся. Да, да, конечно, конечно. Наша главная задача надеяться. Евгений Александрович, огромное вам спасибо. Да, за наше успехов. Время, да. Вам успехов, здоровья, берегите себя И я надеюсь до новых не менее волнующих встреч Обязательно, спасибо, до свидания